Всем привет, с вами Макс Репьев, и сегодня для меня действительно знаменательный день, потому что я наконец-то получаю квартиру, которой давно шел, о которой давно мечтал, в которую давно вложился, ждал, когда комплекс застроится, и вот наконец-то момент кульминации произошел. И парадокс в том, что с Альпикой я работаю давно и много квартир покупал у них, но это первая квартира, в которую я зайду на ПМЖ. У меня было две квартиры в жилом комплексе Адлер, было две квартиры в жилом комплексе Мерката, было две квартиры в Альпийском квартале, но это первая квартира, которая полностью удовлетворяет моим требованиям. В Адлере изначально была куплена квартира для сдачи, но потом они были выгодно проданы. А, было две квартиры в Мерката. Изначально я покупал одну квартиру для перепродажи, вторую квартиру я покупал для себя, но как понял потом, что 35 метров, наверное, все-таки для жизни, если еще обзавестись семьей, будет маловато. Да, бассейн, да крутые виды, да крутая инфраструктура. Но они тоже были проданы. Потом я купил квартиру 49 квадратных метров. Вот в этом корпусе, в котором я стою в четвертом. И тоже думал, что, наверное, она мне подойдет. Но, опять же, аппетит пришел во время еды. Я понял, что она будет маленькая и нужно будет купить что-то побольше. Как раз в тот момент объявили акцию в шестом корпусе. Я купил квартиру на девятом этаже 64 квадратных метра. Но она была без панорамных окон. Я все ходил, думал, как, что, как бы выкружить с панорамными, и тут у меня у товарища появляется квартира на тринадцатом этаже с панорамой, и я с доплатой меняюсь на нее. То есть, по факту, у меня было 6 квартир в Альпике, и я давно с ними работаю, но это первый вариант который полностью удовлетворяет моим требованиям. И я, наконец-то, получаю квартиру в центре Сочи, в одном из лучших комплексов, где будет крутая коммерция. У меня здесь еще куплена парковка, спортивные площадки. И самое главное, что отсюда можно добраться пешком. Я очень люблю Альпийский квартал. Если вы давно подписаны на этот канал, то вы видели, что мы стояли у истоков и активно предлагали его людям. И вот, наконец, он достроился. И, наконец, я получил ключи от квартиры. Вот в такой коробочке, и это очень приятно. Я, ну, конечно, понимаю, что не передам вам все эмоции, которые сейчас испытываю я, но для меня это действительно прям какой-то новый виток в жизни. Это очень долгожданная квартира, которую я очень и очень и очень хотел получить. И пойдемте, я вам ее покажу. Ну вот она. Долгожданная квартира в центре Сочи, с панорамным видом на центр и на море. И это полноценная двухкомнатная квартира, и мне кажется, что на данном этапе жизни мне ее вполне себе хватит, потому что будет одна комната здесь, будет одна комната там, и посредине будет кухня-гостиная. Ремонт, конечно, будет делать наша организация. По этой квартире уже разработаны планировочные решения, но пока еще не доделан дизайн-проект. И это вообще будет отдельная серия видосов про ремонт в этой квартире, как мы его будем делать, какие материалы будем использовать, и технологии и так далее, потому что мы занимаемся ремонтом, и это мы здесь точно покажем. Ну, пойдемте посмотрим, какой вид отсюда открывается. Я расскажу, почему вообще я купил Альпийский квартал еще тогда, на заборках, когда он только стартовал. Потому что это центр города. И я отсюда спокойно могу добраться до любой точки пешком. Либо использовать самокат. Какой-нибудь бар в центре, ресторан, на набережной, парк Ривьера, в море мол, если мне что-то нужно. Все здесь рядом. Детский сад, школа, перинатальный центр, колледж. Все, в общем, здесь в пешей доступности. И у меня еще здесь есть парковочное место, которое я купил, чтобы не париться с парковкой. И машина здесь тоже комфортна, потому что вот есть выезд на дублер. Я захотел, поехал налево в Адлер, захотел, поехал направо в Дагомыс. И это действительно очень удачное расположение, потому что оно не стоит в пробках. Вот многие говорили, что Альпийский квартал, когда запустится, а как вы знаете, в первую очередь уже сдали, никакой пробки ни там, ни здесь не стоит. Без всяких проблем можно выехать. Конечно, когда-то иногда встречаются моменты, когда движение сложное, но в основном оно нормальное. Мне очень нравится вид из окон, какой здесь открывается. Да, конечно, это не самая панорама, которая может быть, но море достаточно широкое. То есть оно оттуда и заканчивается где-то вон там вот возле парка. Короче, посмотреть, есть куда. И самое главное, есть балкон, и сюда у меня встанет два стула и какой-нибудь столик небольшой, чтобы я смог отсюда провожать закат, так как солнце садится ровно вот здесь. Очень красивое зрелище. Я очень доволен, наконец-то, что квартиру мне передали. Я ее очень долго ждал, я ее очень люблю. Она мне очень нравится, благодаря вот этим панорамным окнам. Конечно, сейчас она в черне, но потом, когда мы сделаем в ней ремонт, она будет очень светлая, очень красивая. И самое главное, что она будет выглядеть просторнее, чем она выглядит сейчас. Но любая квартира в черне, она смотрится, конечно, меньше, чем она есть на самом деле. Здесь будет санузел, с той стороны будет большая входная гардеробная, здесь будет одна спальня, как я уже сказал, там будет еще одна. И все абсолютно окна панорамные. Именно из-за этого я тогда поменялся с девятым этажом, доплатил денег для того, чтобы у меня были панорамные окна, потому что в этой квартире я хочу жить. И она действительно комфортная для жизни. В общем, едем подписывать документы, оформляем. И запускается новый виток в жизни уже с квартирой в центре Сочи, которую ты можешь использовать, она твоя. И можно выстраивать жизнь уже в другом русле. В общем, вот в таком вот белом новом офисе. Подписываю документы о том, что квартира наконец-то теперь будет моей. Сначала подписываю здесь, завтра идем сдаваться на регистрацию. Сегодня такой подготовочный денек. Все документы подписаны. Процесс запущен. В общем, сижу на оформлении. здесь еще куча людей, которые тоже оформляют. Сейчас мы быстро здесь дадим документы и через 7 дней их получим. Минуту все заняло. Через 7 дней нужно получить документы. Ну вот и все. Документы отданы на регистрацию, я не думаю, что будут какие-то проблемы. И на самом деле момент очень эмоциональный, но так как я чувак сам по себе не очень эмоциональный и внутри себя переживаю очень много эмоций, но вам их не показываю, то новый этап в жизни начат с квартиры для ПМЖ в Сочи, в которой осталось только сделать ремонт и заехать с видом на центр, с панорамными окнами, с видом на море и, самое главное, в шаговой доступности до всего. Ну и, конечно же, так как мы очень любим нашей компании «Альпийский квартал», если он вам интересен, то у нас есть на сегодняшний день порядка 29 предложений, однушки, двушки и даже трешки там есть по абсолютно разным ценам. И если вы также интересуетесь «Альпийским кварталом», хотите быть соседом, хотите просто получить крутую недвижимость, которая реально в шаговой доступности до центра и в очень крутом месте в инфраструктурном комплексе, то ссылки вы найдете внизу в описании к этому видео. А там уже либо мы с вами лично пообщаемся, либо наши менеджеры предложат вам варианты, выйдут на видеопоказ, либо вживую вам их покажут. В общем, варианты есть. Ссылки внизу. Звоните, пишите. И спасибо, что вы есть вместе со мной. Удачи вам, хорошего настроения, всех благ и пока.